А, нормально все? А я скрывал здесь... потенциал, типа я стесняюсь. Я не пожаловал руку, потому что не знакомо. Я не пожаловал руку, чтобы вы знали. Я все помню. Я не знаю, диалог с на мне о чем-то. А, моя машина. Пойдемте.